Здравствуйте, меня зовут Мария Плохотник, я бизнес-тренер, коуч, создатель обучающих программ и лидер команды коучей. За что я люблю свою профессию? Когда я попробовала это в деле, я была предпринимателем, владельцем бизнеса, и я наняла себе своего первого коуча. Первый мой вопрос был, почему я не видела этого раньше, почему мне никто не рассказал? что можно с вдохновением, просто с интересом делать такие сложные вещи. Делать прорывы в бизнесе, худеть, делать ремонты и так далее. Поэтому основное, наверное ценное качество, инновационное качество этой профессии – это целостность. Это то, что ваш коуч задаст вам правильные вопросы, вернет вам с помощью обратной связи ваши лучшие стороны, ваши лучшие таланты и поможет прочертить тот самый увлекательный, интересный путь к своей цели, который, знаете, иногда настолько же ярок и настолько же ценен, как и сама цель, как и сам вот этот кубок в руках и сам этот результат. Я хочу сказать несколько слов о программе. Мы создали такой марафон, в котором в течение 45 дней каждый участник прорабатывает маленькую частичку вот всей своей системы достижения. И каждый находит для себя тот момент, который очень сложен, который делается не с первого раза, а, может быть, даже и не с десятого раза. И проходит именно свой персональный внутренний челлендж, свой персональный внутренний такой порог. И я хочу вам пожелать относиться к таким внутренним вызовам с азартом, с интересом, находить себе правильное окружение, находить себе правильных специалистов или просто таких людей, которые в нужный момент зададут вам правильный вопрос.